Как улучшить свой результат при беге, не прикладывая дополнительных усилий? Приветствую вас, друзья! На связи сорняк Александр. И сегодня в этом видео я расскажу вам, как улучшить свой результат при беге, не прикладывая дополнительных усилий. Прежде чем перейду к теме, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех видео и полезных советов. И смотрите видео до конца. Итак, поехали! Есть очень один простой, эффективный и, на первый взгляд, неочевидный способ улучшить свой результат при забегах. Особенно это хорошо работает, улучшает результат на длинных дистанциях. О чем сейчас пойдет речь? Вам не нужно будет бежать быстрее. Вам нужно будет делать ровно то же, что вы делаете. Но обращать внимание на один мелкий нюанс. Что я имею в виду? вам нужно бежать по прямой. Кажется, звучит абсурдно. Или как можно, как может быть по-другому. Все очень просто. Я вам сейчас продемонстрирую. Если вы видите, я сейчас бегу по дороге. У нее есть определенная как бы, ширина. И фишка в том, что когда мы бежим длинные дистанции, мы начинаем петлять. Можем бежать вправо, бежать влево, потом опять бежать вправо, и таким образом кажется, что по прямой, мы бежим все время по прямой. Но за счет того, что мы петляем, мы пробегаем лишнюю дистанцию. И это ухудшает наш результат. И если вы вот просто будете следить за тем, чтобы бежать по прямой линии, вы реально улучшите свой результат на минуту, где первый раз я обратил на это внимание на дистанцию 10 километров. Согласно треке я пробежал лишние 700 метров, лишние 700 метров это около 4 минут а 4 минуты и как вы можете знать это существенно я тоже удивился, как мне удалось намотать лишние 700 метров но проанализировал технику бега только я бежал я понял, что да я петлял с одной стороны дороги на другую, вот как сейчас я оббегал медленных бегунов, и в конечном итоге это привело к лишним метрам. Особенно это работает на марафоне и полумарафоне, потому что чем длиннее дистанция, тем, соответственно, больше вероятность того и больше пространство, на котором можно намотать лишние метры или даже километры. Что нужно делать для того, чтобы бежать по прямой? Вам нужно впереди, вот на горизонте, вот настолько, насколько позволяет видимость. То ли это до следующего поворота, то ли это просто может быть какой-то объект, который вы играете. Вот вы его выбираете и четко бежите на него. Это может быть угол дома на повороте. Может быть фонарный стол. Все что угодно. Вам важно держать его в фокусе внимания и стараться бежать на него. Это сократит лишние метры, которые вы можете пробежать. В любом случае, вы как бы хватанете лишнего. Но это минимизирует. И на марафоне вы километр 5 минут. Это существенный результат. И его можно улучшить только за счет того, что вы будете бежать по прямой. На этом, друзья, все. Надеюсь, мой совет был вам полезен. Просто обращайте на это внимание, и ваши результаты будут улучшаться. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!